Втулки переходные тип 1700 предназначены для крепления инструмента с коническими хвостовиками. Эти втулки с лапкой по типу BE и BEK, GOST, DIN имеют наружные конусы Морза от 1 до 6 с лапкой. А внутренние конусы Морза от 0 до 5 также для установки инструмента с лапкой в соответствующих сочетаниях. Применение этих втулок повышает универсальность имеющейся оснастки и инструмента.